Разговаривают два друга и один у другого спрашивает: слушай, ну как масленицу то отметил, О, замечательно, сжех чучело, которое тещу делала. Сразу намек поняла, вещи собрала и уехала. Найдя у внука белый порошок, бабушка поняла, что это мука, напекла из него блинов на масленицу. Масленица не прекращалась три недели. Научилась блины подбрасывать на сковородке. Теперь нужно научиться их ловить. Пришла масленица. Если у тебя и десятый блин комом, бросай блины, пеки комочки. Желаю, чтобы в доме всегда был достаток, а удача сопутствовала вам. И чтобы весна принесла в вашу жизнь веселье и радость.